Друзья, всем привет, это Илья Рахманин. Сегодня у нас начинается новый проект, лодка Амур. Полностью перекрашиваем, шьем тент, меняем стекла, ну и так далее. Покажу там все процессы по обдирке, по подготовке, по покраске одним грунтом, вторым, третьим. Красим потом. Ну, в общем, смотрите видео до конца, будет интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Поехали. У нас новый проект. Амур. Мы уже его ободрали от старой краски. Вот еще не ободрали. Вот так уже ободрали. будет новая краска двух цветов все этапы работы я постараюсь показать еще здесь собрать нам движок Отвязали движок, почистили корму. Первый слой, да? А? Первый слой? Нет, два. А, два слоя. Два слоя грунта завершили окрас лодки амур вот такая она теперь нарядная цвета морской волны красота дальше сборка лодка амур сделали на экране. Изцели новые полы, вернули рейдинги, поставили новые матки, весили мотор.